Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о влезянии лунных узлов на знаки Зодиака. Напоминаю, что это уже вторая часть видео с подобным разбором, а также перед этим я снимала видео о влиянии перехода лунных узлов на ось телец-скорпион и ссылочку обязательно оставлю внизу под этим видео в прошлом видео мы с вами проговорили как лунные узлы будут влиять на знаки начиная с знака овен по знак весы поэтому сегодня мы начнем со знака скорпион итак скорпион и восходящий узел будет в вашем седьмом доме партнерства и взаимодействия с другими людьми Поэтому ваше личное развитие напрямую связано со взаимодействием с вашим партнером по браку, а также со взаимодействием с другими людьми. Поэтому в фокусе вашего внимания в ближайшие полтора года будет тема отношений. Важно, чтобы рядом с вами находились люди, которые готовы вас поддерживать, которые э, готовы вместе с вами преодолевать те или иные обстоятельства. Это будет давать вам, скажем так, много сил и уверенности в достижении поставленных целей. Для многих скорпионов наступает время перемен в личной жизни. Для свободных людей там может быть период вступления в брак, в новые отношения. Точно так же за счет прохождения Урана по знаку Телец и затмений весной в соединении с этой планетой, могут быть и перемены, связанные с разрывом отношений. Но в целом это также и возможность вывести отношения на новый уровень. В любом случае без перемен не обойтись. Часто во время прохождения восходящего узла по седьмому дому, как это происходит у вас, в жизни наступает... Период, когда появляется важный человек, это может быть начало близкой дружбы, это может быть началом сотрудничества с кем-то, это может быть и началом клиентской какой-то деятельности, деятельности с клиентами. Но в любом случае, вот тема отношений поможет вам вывести жизнь на новый уровень помните что в этот период взаимоотношения с окружающими людьми помогут вам лучше понять ваши отношения к самому себе это то время когда вот действительно вашу жизнь формирует то с кем вы общаетесь и насколько качественные отношения в вашей жизни. Безусловно, прохождение восходящего узла по седьмому дому так или иначе заставляет нас менять круг общения, поэтому естественным образом какие-то люди могут отсеиваться в этот период, а на их место будут приходить новые контакты и новые связи. Стрельцы, в ближайшее время северный узел будет находиться в вашем секторе работы и здоровья. Это значит, что на первом месте должна быть ваша забота о себе. Уделяйте время своему здоровью, обращайте внимание на свое самочувствие. Это прекрасный период для того, чтобы разобраться с хроническими моментами. В вашем здоровье это хорошее время для того чтобы пересмотреть режим сна режим дня режим питания это прекрасный период для того чтобы найти новую работу более высокооплачиваемую ту работу которая будет больше нравиться, ту работу график которая больше вам подходит в целом, вот именно такими рутинными задачами, мелочевкой очень хорошо заниматься, когда восходящий узел проходит по шестому дому. Это хорошее время для того, чтобы делать акцент на собственном мастерстве, повышать квалификацию, улучшать навыки в том или ином направлении. Также это период, когда может появиться желание завести питомца, либо вообще вот заниматься темой животных козероги северный узел переходит на ближайшие полтора года в ваш пятый сектор а это сектор любви удовольствий развлечений и детей поэтому вы знаете первая задача которую вам нужно поставить перед собой это получать удовольствие от жизни наслаждаться своей жизнью вы обязательно должны Найти то хобби, увлечение, которое будет вас наполнять изнутри Вы должны, скажем так, находить время на то, чтобы организовывать себе праздники И возможно именно в этот период вы захотите ярче, чем обычно, отпраздновать свой день рождения Или организовать какие-то посиделки в кругу близких друзей и родственников это то время, когда не стоит экономить на отпуске, на тех вещах, которые доставляют вам радость и удовольствие. Это тот период, когда вы можете больше, чем обычно, тратить денег на свое хобби и увлечение. Кстати, если вы давно мечтали организовать собственное дело, то лучшего времени просто не найти поскольку восходящий узел в пятом доме дает возможность развивать именно то, что идет от сердца, то, что приносит максимальное удовольствие, то, от чего горят наши глаза. Безусловно, это очень хорошее время для того, чтобы, скажем так, вывести личную жизнь на первый план. Это прекрасный период, чтобы ходить на свидания, чтобы, в принципе, больше времени проводить вместе с партнером. И это актуально даже для тех, кто уже давным-давно в браке. К слову, пятый дом, как я уже упоминала ранее, отвечает за тему детей, поэтому прохождение восходящего узла по пятому дому — это хороший период для такой максимальной реализации в роли родителя. Поэтому... Это хорошее время и для рождения ребенка, и для того, чтобы в принципе больше времени уделять детям и общению с ними. Водолея Северный узел заходит в ваш четвертый сектор. Поэтому тема семьи и недвижимости выходит для вас на первый план. И это является точкой вашего роста и развития в ближайшие полтора года. Это хорошее время для того, чтобы... В принципе заняться вот этой темой, где я хочу жить, в каких условиях я хочу жить. Это период, когда вы можете менять место проживания, вы можете затевать ремонт, переезд. Это период, когда вы можете поставить себе за цель приобрести недвижимость или вы будете вступать в право собственности. В целом это также очень хорошее время для того, чтобы зарабатывать на теме недвижимости, сдавать в аренду земельные участки, либо объекты недвижимости. А также это хороший период для того, чтобы больше времени проводить на земле, на природе, на своем земельном участке. Рыба, северный узел заходит в ваш третий дом. Это значит, что в ближайшие полтора года в фокусе вашего внимания будет тема общения, поездок, обучения. Это прекрасный период для того, чтобы заниматься самообразованием, изучать те вопросы, которые вам интересны. Особенно, если вы видите в этом возможность в дальнейшем, знания данные монетизировать это очень хорошее время для командировок для того чтобы оживить свою рабочую сферу внести в свою работу больше общения с людьми это период когда вы можете в принципе быть более открыты к теме путешествий поездок вам может быть это очень интересно и Необходимо. Третий дом отвечает за практические навыки, поэтому очень хорошо учиться чему-то новому в этот период, если вы давно хотели освоить какие-то знания, чему-то научиться, пройти какие-то курсы, то лучшего периода просто не найти. В целом вы будете достаточно, скажем так, как рыба в воде себя чувствовать в плане коммерческих сделок. Поскольку все-таки третий дом в Тельце, да, и поэтому благодаря встречам с другими людьми, обсуждению важных вопросов, перед вами будут открываться возможности финансового роста и развития. Это очень хорошее время для продажи автомобиля, покупки нового автомобиля, для того, чтобы в принципе заниматься коммерческой деятельностью, что-то покупать и продавать. Также в это время очень хорошо решать важные вопросы с вашими родственниками, братьями, сестрами. Это период, когда вы можете урегулировать какие-то важные вопросы в отношении соседей. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Не забывайте подписываться на этот канал и писать комментарии под этим видео. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!